Ой, да, мы подписчики. вы теперь меня слышите хотя бы. алло подписчики. 1342. Ага. Блин. И... Ну давайте засечем. Засечем...